Из Баку в город Шуша отправился первый пассажирский автобус, который будет курсировать по маршруту Баку-Шуша-Баку. -Баку. Как передает Деяс, со ссылкой на тренд, автобус отправился из Бакинского международного и междугороднего автовокзала в город Шуша в 6 часов 30 минут.